Всем вновь пришедшим на канал, скажу, что меня зовут Максим Муромцев, я делаю ремонт в своей квартире, показываю рассказываю, что делаю, какие нововведения, какие примочки применяю для себя. Значит, смотрите, нахожусь сейчас в спальне. Это бывшая кухня, размер помещения 2,5 на 2,5 то есть порядка там 7 квадратных метров. Да? То есть, это очень маленькое такое пространство, в котором у нас раньше размещалась кухня, а теперь будет спальня. То есть у нас здесь будет стоять а, кровать, габарит кровати, значит, скажу, метр а, шестьдесят на 2 метра. И будут а, по краям, получается, не прикроватные тумбочки, да, а колонны такие будут, пеналы длинные стоять. И сверху будет над кроватью еще антресоли. Смотрите, стратегически важный момент, который м, в этом помещении, вот в таком габарите помещения, да, очень а, сыграет большую роль. А, вот в этом участке, как вы можете заметить, сейчас у меня, а, будем его называть дверной проем раньше это была вот такая полуарка здесь э, планировался дверной проем если я вот вот так ровненько поставлю здесь дверь то э, кровать которая будет стоять в данном помещении не даст возможность мне открывать э, данную дверь внутрь помещения какие э, минусы открывания двери наружу помещения здесь у меня санузел вот в этом участке Вот дверь у санузла открывается в эту сторону, двери из спальни открывается в эту сторону. Да, постоянный конфликт. То есть, постоянно точно будем друг на друга попадать. Что я делаю? Я беру вот этот проем, переношу на 40 сантиметров. То есть, я забираю у коридора 40 сантиметров вот в этом участке. То есть, где-то здесь пол квадрата получается. Но тем самым я выигрываю катастрофически важные сантиметры, которые позволят мне открывание двери сделать внутрь. И я спокойно буду проходить, то есть я буду делать открывание двери, здесь у меня будет выключатель, здесь у меня стоит, вот здесь прямо у меня стоит уже угол кровати, то есть, да, дверь открыл, и я спокойно могу зашагнуть вдоль кровати. То есть у меня не возникнет э, никаких, так сказать, проблем с прохождением этого участка. Вот. И плюс ко всему не будет ни конфликта вот с этой э, дверью санузла. Вот у меня стоит кровать, вот, это угол кровати, то есть место максимально ограниченное, места катастрофически нет. Вот у меня была бы стена, на которой бы у меня стоял дверной проем. То есть, я бы сюда поставил 70-е полотно, и оно бы у меня где-то начиналось вот здесь. Чтобы мне 70-ю дверь открыть, мне угол кровати примерно 15 сантиметров не дали бы возможности это сделать. Я перенес, как я уже сказал. На 40 сантиметров дверной проем вот сюда, вот в эту зону, да. И что у меня получается? 70-е полотно у меня спокойно умещается. Вот. Оно вот так вот будет открыто. То есть здесь дверь, здесь открыта. И до угла кровати от полотна у меня еще порядка 20 сантиметров остается. Сейчас буду делать сборку гипсокартоновых конструкций. На перемоточке под музыку. Поехали!